Привет, девчонки! И сегодня я решила записать для вас каст по визам, потому что мы получили несколько вопросов по тому, а как же получать визу в ту или иную страну. И давайте, давайте начнем с того, что есть разные государства и разные договоренности с Россией, там, с Украиной, в зависимости от того, из какой вы страны. И поэтому э, у нас с вами... Должны быть разные условия подготовки к поездке в те или иные страны. Ну, Начнем с наших любимых стран, с безвизовых э, государств, э, с которыми у наших стран, в которых мы родились, и паспорт, которых мы имеем, заключены определенные договоренности, что нам не нужно делать в посольстве или в консульстве этой страны отдельную визу. Значит,. Э, Таких стран много, списочек я вам приложу, и в основном это ну, очень популярные страны, там Египет, Турция, Таиланд и все прочее, такого рода страны, где мы просто можем купить тур или билет, заказать отель и просто поехать. Что происходит дальше? Когда мы летим, то чаще всего нам дают такие специальные бланки для заполнения, въездные карточки, мы их заполняем, и на границе мы просто показываем свой паспорт, эту самую заполненную карту, и нам просто ставят штампик в паспорт, что мы въехали. Естественно, штамп предполагает, что мы можем находиться на территории этой страны на ограниченное время. Может быть, это две недели, там, 15 дней. Может быть, это 30 дней в случае с Таиландом. Вот. И дальше, если, соответственно, мы собираемся пребывать дольше в этой стране, ну, например, для Таиланда это очень Свойственно, что люди, которые уезжают на зимовку в Таиланд, они обычно уезжают не на один месяц. Соответственно, как только действие этого штампа заканчиваются, эти самые 30 дней истекают, дальше мы, у нас накапливается штрафное время. То есть каждый день, по крайней мере, в Таиланде стоит 500 500 бат – это то же самое, что и 500 рублей, то есть каждый просроченный день будет нам стоить 500 рублей. Что мы можем сделать в этом случае, если мы хотим продлить э, свое пребывание, но при этом не платить штрафом? Нам просто нужно выехать за границу, то есть за любую границу, на любое количество там, дней, часов и так далее. И чаще всего, например, э, из Таиланда люди выезжают в Камбоджу, да, если они ходят на каком-нибудь острове Кучанг, например. То есть это самое близкое место, э, вам нужно всего лишь там 3 часа проехать. Ну, есть специальные маршрутки, вы садитесь на эту маршрутку, едете до ближайшей границы, там эти самые три часа, вам на границе ставят визу, виза в Камбоджу платная. Но это того стоит. Вот, Разворачивайтесь и въезжайте опять в Таиланд и на те самые 30 дней продлевайте себе пребывание. Вот таким образом можно ну, так, немножечко обхитрить а, наше любимое безвизовое государство. А так, в принципе, как бы это ну, вот самое благодатное, что может с нами случиться, это поездка в безвизовую страну дальше что у нас еще есть есть у нас страны шенгенского союза ну грубо говоря это практически вся европа все европейские страны на данный момент входят в шенгенский союз в чем фишка то есть единожды въехав ну, допустим вы летите в составной какое нибудь путешествие например там испания португалия там италия да? это все страны входят в шенгенский союз Соответственно, нам нужна всего лишь одна виза, чтобы мы могли посетить все эти государства. При пересечении границы, например, Испании и Италии у нас ничего не спросят. Потому что, грубо говоря, мы находимся ну, вот, в едином визовом пространстве. Поэтому нам не нужна отдельная виза для Испании, отдельная виза для Италии, отдельная виза там, для Германии. Да? То есть все это мы можем сделать под одной визой. Главное – эту визу получить. То есть это виза платная. Она получается в посольстве, да, если вы находитесь в столице своего государства, либо в консульстве, если вы находитесь в другом городе. И, соответственно, для того, чтобы ее получить, нужно собрать пакет документов. Пакет документов зависит непосредственно от того посольства или консульства, в которое вы идете. Это может быть справка о доходах, это, может, это могут быть авиабилеты гостиницы, это, мог, это обязательно фотографии, это обязательно консульский сбор, там... Ну, в среднем сейчас это 30-35 евро. И, соответственно, у вас есть возможность либо выбрать однократную визу, если ну, то или иное посольство или консульство выдает ну, достаточно строго и выдает четко под тур, под купленный билет вам однократную визу. Но в последнее время посольство и консульство, например, там Испании, Франции, я точно знаю, вот последний год они стали очень лояльными к российским туристам и стали ставить э, мультивизы на полгода и на год. Что такое мультивиза? Мультивиза это возможность э, неоднократного посещения страны и стран Шенгенского Союза по этой самой визе. То есть, допустим, вам выдается мультивиза на один год сроком 90 дней, да, то есть вы 90 дней можете пребывать э, в стране, то есть 45 дней в первом полугодии и 45 дней во втором полугодии, и вы можете эти 45 дней абсолютно по-разному распределить, да, ну как бы есть э, некоторые, например, у Санкт-Петербурга э, есть некие привилегии с финским консульством, потому что у нас до границы, до ближайшей границы с Финляндией, буквально 3 часа езды, поэтому весь Санкт-Петербург, так или иначе, все жители, которые путешествуют, они путешествуют непосредственно через Финляндию да, в страны Шенгена. То есть это дешевле, визу получить очень легко, не нужно сдавать никакие справки о доходах, никакие билеты, просто нам по, как бы, потому что у нас есть прописка, есть возможность получить эту самую визу на полгода или на год. Вот. Но есть определенные обязательства. То есть каждый выезд в, в, в, вовне Финляндии должен быть закрыт въездом в Финляндию. То есть если вы, например, летите по финской визе, ну, например, там, в Испанию, да, вы должны два раза после этого съездить в Финляндию. Хотя бы там, на два часа, хотя бы там, на день и так далее. То есть финны очень следят за этим и не любят, когда их страну используют как транзит. Я думаю, что... Подобные ситуации есть в не у некоторых других консульствах, никто не любит, когда используют их страну просто как а, транзит. Поэтому, если вы получаете испанскую визу, будьте любезны, хотя бы один раз или два слетать в Испанию, а дальше уже ездить по другим странам Шенгенского союза. Вот, это что касается а, Шенгена, И, соответственно, ну, если вы летите в какую-то определенную страну, там, в Грецию, например, вам нужно выяснять условия получения визы на сайте посольства, да? Ну, просто или набирайте в гугле, там, как получить, там, Шенген в Грецию. И вам выдается список тех документов, которые необходимы для получения той самой визы. Идем дальше. Значит, у нас есть страны, которые не входят в Шенгенский союз и которые не отменили визы в свои страны. Да? Ну, самые простые примеры – это Америка, США, Великобритания, Австралия и так далее и тому подобное. То есть здесь для каждой страны свой список документов. Это может быть, опять-таки, авиабилеты, бронированные отели, или это приглашение, может быть собеседование в посольстве, может не быть собеседования, но так или иначе, вот про такие страны как бы нужно Естественно, выяснять отдельно. Я вам не могу дать никакой универсальной схемы, как это получать. То есть, есть, например, то есть раньше визу в США было достаточно сложно получить. Существовали целые сайты, там, как проходить собеседование, что говорить, что не говорить, там, и так далее. То есть это все вы выясняете конкретно под свой под непосредственно страну, к которой вы летите. И последнее, о чем я хотела бы рассказать сегодня по поводу виз, это виза по прилету. То есть виза еще не отменена, да? между нашими государствами нет такой договоренности, что нет визы, но получение ее облегчено. То есть нам не нужно ходить ни в посольство, ни в консульство для получения этой визы. Мы прилетаем, и там стоят специальные... Ну, такие будочки, на которых написано ⁇ Виза, он и райвал ⁇ Мы подходим, и нам нужно заплатить э, некий сбор. Да? Визовый сбор. Э, ну, зачастую, даже не зачастую а во всех абсолютно странах, этот сбор берется не только в национальной валюте. Ну, например, прилетели вы в Индонезию. Местная валюта рупия. Ну, естественно, как бы, откуда у нас рупии? Да? И мы можем заплатить э, в долларах долларах, зачастую в евро, ну, чаще всего в долларах. Просто этот самый визовый сбор. И мы просто платим, нам в паспорт наклеивается наклеечка, там тоже стоит э, штампик, дата, когда вы въехали. И эта виза тоже имеет срок годности, то есть, например, 30 дней, 15 дней. Ну, так или иначе, это нужно выяснять под каждую конкретную страну. Вот, это все, что касается виз надеюсь что вам все было понятно и до скорой встречи пока пока с вами была на Проект связка проектуовали